Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Рак на июль 2021 года. Нас ожидает очень хороший в эмоциональном плане летний месяц. В первую очередь это связано с прекрасным тандемом Венера и Марса в знаке Лев. По сути, соединение Венеры и Марса будет влиять на весь месяц. Но особенно интенсивно мы прочувствуем это влияние в первой половине до 13 числа. Венера и Марс соединятся в вашем секторе финансов. Поэтому многие раки будут увлеченно решать в этом месяце целый ряд финансовых вопросов. Это могут быть новые дела, начинания новые финансовые проекты. Это могут быть и траты, и приобретения, и инвестиции. В любом случае, так или иначе, это будет важная составляющая ваших дел в июле месяца. Еще один значимый момент: июля это то, что Меркурий уже движется вперед и он движется на хорошей скорости, поэтому все дела, которые связаны с бумагами, поездками, документами, договоренностями, это все тоже будет решаться легко, быстро. Главное все хорошо проверять и не допускать ошибок из-за спешки. Но в целом сама процедура будет достаточно динамичной. Что касается затмений. Они уже прошли, как известно, но их отголоски будут еще с нами несколько месяцев. И в частности, вы можете ощущать, как то, что вы запланировали в конце мая, в начале июня, начнет постепенно встраиваться в вашу жизнь в июле месяца. Поэтому не удивляйтесь, если будете видеть, что в вашей жизни что-то принципиально новое намечается. С 1 по 5 число Марс будет в оппозиции к Сатурну и в квадратуре к Урану. В эти дни важно следить за своими деньгами. На самом деле могут быть финансовые траты. В этот период важно соблюдать лимит. Важно придерживаться вот правильной линии поведения в финансовых вопросах. По сути, как вы этот месяц начнете, так у вас и будет складываться все с финансами в дальнейшем. Поэтому очень важно проявлять ответственность, последовательность и планирование в ваших покупках и в ваших тратах. 5 числа Солнце будет в благоприятном аспекте к Урану и будет затронут ваш первый и одиннадцатый дом это очень хороший день может быть приятная встреча, посиделки с друзьями, это может быть эффективная работа в команде. В целом это такой период, когда будет желание презентовать себя. Поэтому в целом это хороший аспект для новых знакомств, для того, чтобы посещать собеседование. Это то время, когда вы действительно можете рассказать о себе интересно, и когда вы открыты к чему-то новому. 6 числа Меркурий будет делать квадратуру к Нептуну, и в этот день может проявляться невнимательность, забывчивость. Не только у вас это может быть. В целом аспект распространяется на всех, на кого-то в большей степени, на кого-то в меньшей. Поэтому не планируйте именно на этот день подписание важных бумаг или поездки, в которых вы собираетесь решить важные вопросы. 7-8 числа Венера будет в напряженных аспектах к Сатурну и Урану, и опять затронут ваш финансовый сектор. Это больше такое эмоциональное отношение к каким-то финансовым делам. Старайтесь решать вопросы по мере их поступления. Аспект говорит, что между... Расточительностью и экономией лучше все таки придерживаться линии более сдержанного поведения в финансовом плане. Ну и плюс тема отношений в этот период может пересекаться с финансовой темой. Поэтому учитывайте этот момент, особенно если ваши отношения только начинают формироваться. 10 числа будет Новолуние в вашем знаке, в вашем первом доме. Это тоже значимое событие июля для вас. Новолуние — это всегда как новое начало в жизни, новая страница. И новолуние в вашем знаке бывает раз в году. Поэтому это действительно момент вашего личного обновления. Тем более перед этим были затмения, и поэтому вы можете осознавать — то, что происходило по затмению и можете начать это внедрять как раз по этому новолунию учитывайте вот такой интересный момент и можно сказать что этот месяц очень подходит для начинаний особенно вот середина месяца будет для вас очень интересным временем с 11 по 28 число меркурий будет находиться в вашем знаке и это очень активное время поэтому есть смысл планировать на этот промежуток времени поездки, начало обучения, переговоры, бумажные вопросы, так как вы будете в этом заинтересованы, в этот период ваши мысли будут как раз-таки э, очень активны и будет легко договариваться о том, что вас интересует. Конечно, большим преимуществом этого периода является высокая скорость Меркурия, это всегда дает эффективность в решении любых вопросов 12 числа меркурий будет в трине к юпитеру это особенно хороший день как для поездок на большие расстояния так и для решения бумажных вопросов в целом этот день может давать вам в принципе интерес что-то изучать с кем-то встретиться как минимум прослушать онлайн лекции на какую-то тему Зависимо от вашей ситуации, старайтесь все-таки использовать этот аспект себе во благо. 13 числа будет то самое соединение Венеры и Марса в вашем финансовом секторе. Встретятся ваши желания и ваши возможности. Венера это как раз-таки желание, а Марс это о том, чтобы брать то, что нравится. Поэтому есть определенная цепкость у вас в этот период, когда вы не готовы упустить свой шанс, когда вы берете то, что вам нравится, то что вас заинтересовало. И вы знаете, что это может распространяться на любую сферу, как на сферу финансов, так и на что-то более личное. 17 числа солнце будет в оппозиции к Плутону и это может дать противостояние интересов ваших и еще чьих-то. И оппозиция будет на оси взаимоотношений, поэтому день, в принципе, может дать даже и конфликт на финансовой почве, либо на почве доминирования, например, будет решаться, кто главный. Особенно это касается новых знакомств, новых отношений, может вот, ощущаться противостояние в этот период 18 числа лилит переходит в знак близнецы в ваш двенадцатый сектор на 9 месяцев лилит это не планета это фиктивная точка она отображает теневую сторону нашей эмоциональности представляя собой страхи сомнения она может способствовать накоплению негативных каких-то эмоций переживаний и Люлит в двенадцатом именно в доме, который тоже отвечает за наше подсознание, за такие реакции, которые мы не всегда можем даже отследить. Конечно, Лилит в XI усиливается. С одной стороны, ее влияние скрыто от глаз, но с другой стороны, она может выступать тем самым увеличительным стеклом, которое показывает нам очень ярко какие-то нюансы которые скрыты в глубине души и это хорошее время на самом деле для работы над собой так как левит в близнецах то важно проговаривать все ваши страхи или сомнения и как только вы будете озвучивать свои опасения вы сразу же будете переставать это считать своим страхом вы будете переставать сомневаться и бояться поэтому Главное в этот период общаться и не замыкаться в своем страхе. Главное все подтверждать на бумаге. Например, если вы с кем-то договариваетесь, то старайтесь это делать не только на словах. 20 числа Меркурий будет делать секстиль Курану. Интересный день, может быть такое общение неформальное, какие-то неожиданные поездки, открытия. В этот день важно... Встречаться с людьми, не сидите в заперти дома, не оставайтесь, не оставайтесь наедине, так как вы можете упустить возможности этого аспекта. Он раскрывает свою силу и свои преимущества как раз в процессе взаимодействия с другими людьми. 22 числа Солнце перейдет в Лев, а Венера перейдет в Деву. И в один день сразу происходят две ингрессии личных планет — а обычно это создает такой немножко дисбаланс в энергиях, когда перестройка некая происходит, и из-за этого планы могут меняться, настроение может тоже быть нестабильным, поэтому учитывайте этот момент, хотя сам по себе день неплохой. Просто может ощущаться нехватка сил, либо мотивации для того, чтобы выполнить большой объем задач. Венера в Деве будет находиться по 16 августа. Все это время она будет в вашем третьем доме и будет давать удачу в делах, связанных с обучением, поездками, но может наблюдаться некая инфантильность с вашей стороны, то есть желание, чтобы вам помогли, подсказали, так как Венера сама по себе пассивная планета. Больше инициативы вы сможете проявить в августе месяце, когда к Венере Ваш третий дом присоединится еще и Марс. 24 числа будет полнолуние в Водолее, в Вашем восьмом доме. По полнолунию может состояться крупная сделка, например, продажа, покупка. Но вообще восьмой дом больше связан с избавлением от чего-то, с большими переменами. И могут переживания присутствовать, любые вот большие перемены всегда сопровождаются внутренним волнением. Поэтому вблизи этого полнолуния может присутствовать такой мандраж внутренний, так как оно несет с собой перестройку в вашу жизнь. Водолей ⁇ это знак, связанный с будущим. Поэтому вам важно осознавать, ради чего все это происходит, ради чего вы все это меняете. Ну и плюс важно продумать финансовый план на несколько месяцев как минимум вперед вы будете ощущать себя спокойнее с этим планом. К тому же в день полнолуния Меркурий в аспекте к Нептуну, поэтому желательно все таки сделки не проводить в этот день, так как есть риск столкнуться с мошенниками, с обманом. Тем более, что на следующий день будет оппозиция Меркурия и Плутона, а это тоже имеет отношение к финансам и говорит о в определенном конфликте интересов. 28 числа Юпитер выходит из знака Рыбы, переходит обратно в Водолей и будет находиться в Водолее по 29 декабря, почти до конца года. Все это время он будет в 8 секторе, поэтому вот эта тема перемен и решения финансовых вопросов будет... Иметь особую удачу в этот период все будет получаться налегке. И даже вот страх под влиянием Юпитера не становится уже таким страшным. Даже этот страх выглядит как авантюра, как возможность рискнуть. Поэтому в целом действительно вас ожидают очень интересное полугодие, когда есть возможность, многое в жизни изменить 29 числа марс переходит в деву в ваш третий дом по 15 сентября это будет очень активное время в плане обсуждения решения бумажных дел обучения поездок дела связанные с автомобилем также могут решаться в этот период и в целом третий дом как раз таки дает возможность больше движения почувствовать в жизни это очень полезный период для тех людей, у кого м, ничего не происходило длительный период времени. Главное — общаться, главное — встречаться с, со знакомыми, с разными людьми. Именно через контакты будут приходить новые возможности. И работа, кстати, в этот период тоже может быть связана с поездками, информацией и общением.